Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый букс 3 в одном. Так как это букс, это майнинг и рекламная платформа. 3 в 1. Так и называется. Здесь это все Прочитайте, кого заинтересует. Здесь последнее пополнение. Люди, кто рекламу дает, кто в основном на майнере работает. Ну и естественно идут выплаты. Проекту два дня. Регистрация наипростейшая. Кошелек pair так как он работает с пайер кошельком e пароль, капча. Кликайте создать аккаунт. Авторизация по имейлу. И паролю вводим капчу и заходим я рискнула на 10 рублей вот и у меня идет как бы ставка 40 процентов ежедневно и естественно вклад бесрочный я собираю доход я собрала доход это по желанию как я сказала это букс далее у нас идет серфинг здесь вот вверху вся статистика и здесь 5 секундный серфинг по 4 копейки для серфинга это неплохо кликаем таймер внизу Разгадываем капчу. Это все делается быстро. Сейчас я весь серфинг просмотрю. И мы сразу же его проверим на вывод. Как видите, это все быстро делается. Также можно давать свою рекламу. Сейчас я вам это покажу. Ну и все. Я все просмотрела просмотрела. Закрываем. Здесь добавить ссылки. Здесь будут отображаться ссылочки, которые мы рекламируем. И здесь рекламный баланс. Прежде чем Давать рекламу, естественно, нужно пополнять рекламный баланс. Кликаете «Рекламный баланс» и вам тут дается вся информация. Далее «Добавить ссылку», после чего, как вы пополните рекламный баланс. Здесь «Эконом», «Обычный» и «Премиум». 50, 100, 150 рублей. Видим, да? Придумаете название ссылки саму реферальную ссылочку и выбираете тариф какой вам нужно так далее сервис вклады это также по желанию увеличить вклад также здесь дается вся информация вкладочка рефералы находится партнерская ссылочка баннеры если нужны баннеры также реферальная ссылочка и два баннера. И вкладочка «Выплатить». У меня на балансе 3,81. Здесь 3,82 стоит. двоечку убираю. Поставлю я 0. И кошелек прописан уже. Кликаю «Вывести». Выплачено. Видим, да? 3.80, 10-11, статус выплачен. Идем на PAYER. 3.68, с учетом комиссии. 10 ноября, перевод выполнен, 3.68. Выплата пользователю 3 в 1. И оставить отзыв группе Telegram у них нет группы Telegram вот где оставлять отзыв я не знаю но я посмотрю вот есть ли у них группа но группы у них нет так как я покликала на главной страничке и там нет группы в общем может быть появилось, фиг его знает. Вот такой вот букс. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всех удачи, всем пока.